Всем привет! Рад видеть вас на моем канале! Ну что, данное видео будет посвящено той тематике, как полировка, фар, полировка пластиковых фар на автомобиле. Со временем фары туснеют, бледнеют, где-то что-то царапается, пескоструется. Ну, в общем, фары теряют свое прямое назначение. То есть, цвет, светопроводимость у данных фар становится намного меньше. Сейчас я вам хочу показать, как при помощи полировки своими руками можно без проблем все это исправить и сделать так, чтобы на автомобиле был хороший свет. Ну что, давайте же посмотрим, какие фары у нас на данный момент, что мы имеем и, конечно же, что у нас получится. А перед просмотром видео, ребят, не забывайте подписаться на мой канал. С вас ваш царский лайк. Приступим к работе. Вот что мы имеем на данный момент. Здесь э, пролили что-то э, вроде тормозухи или что-то такого, что аж на разъело пластик. Местами он аж нацепляется даже. И вот такая вот мутность у фары. Вторая у нас фара. Здесь немного она еще внутри влажная. Хозяин автомобиля ее снимал, промывал, чтобы была почище, потому что внутри тоже было много грязи. Ну что, приступаем к работе. И посмотрим, что же у нас получится при полировке. Итак, ребят, фару мы будем вышкуривать наждачной бумагой, поэтому по периметру, где она прилегает к крылу, к бамперу, нужно все это закрыть, чтобы не было такой случайности, когда мы можем зайти и поцарапать бампер. Did what I had to do. Ну что, ребят, э -э я закрыл все локрасное покрытие, чтобы нам случайно не повредить его. Теперь берем наждачную бумагу полторы тысячную. Но перед этим э -э я помыл фары с фэри. Просто нужно хорошо отмыть фары, чтобы не было на них ни мусора, ничего. Берем водичку. Да, Сань? Самое главное, чтобы водичка была теплая. Хорошенечко все это проливаем и начинаем вышкуривать все пол наждачной бумагой. Вытираем фару. Итак, ребят, после вышкуривания наждачкой номер полторы тысячи нету вот этих вот а, брызг непонятных капель, то что было там я говорил, то ли от тормозной жидкости, то ли от чего. Все это вышкурено, фара мокрая, те грубые царапины, царапины, там неровности. Все это я убирал полторы тысячи наждачкой. Ребят, берем наждачку номер 2000, водичку, все это дело хорошо смачиваем и круговыми движениями перебиваем риску от полторы тысячи наждачки. Так, ребят, риску мы от полторы на наждачкой перебили. Теперь все вытираем. И отклеиваем скотч. Я еще все это дело продуваю сжатым воздухом, чтобы можно было наклеить новый скотч перед полировкой пары. А, а, смотрите, ребята, еще такой момент перед, перед полировкой Я буду полировать полировальной машинкой Многие скажут, ну не у каждого уже есть полировальная машинка Да, не у каждого Можно взять просто микрофибру Нанести полироль на фару И круговыми движениями Это все располировать Кстати, полироль обычная, для кузова я брал. В данном случае полироль, по-моему, 15 3М вроде бы, если не ошибаюсь. То есть вот, ребят, кусок я уже начал выполировать. Но, повторюсь, это очень трудо-трудно затратно, И в моем случае у меня есть машинка. Вытираем сухую сторону. Вот что мы видим. Фара выполировывается также просто обычной микрофиброй. А сейчас я возьму машинку и наполирую уже полностью всю фару. Наношу пасту на полируемую поверхность. Много пасты тоже, ребят, просто ни к чему. Жесткий оранжевый круг. И растираю пасту по изделию. Так, ребят, пасту растер. Теперь повышаю обороты. Обороты я повышаю примерно где-то до полутора тысяч. И располировываю пасту. Ребят, главное, не держите машинку на одном месте, так как э, пластик можно перегреть, и тогда уже исправить это будет очень сложно. Проверяйте рукой температуру. Температура должна быть примерно где-то в районе не больше 40-50 градусов. Сейчас, ребята, опять наношу пасту. Сейчас ее наношу немного больше. Паста та же средней зеленискости, по-моему она. Но круг заменил на мягкий. Растираю всю пасту. На первом положении прирабатываю круг. Круг приработался, круг приработался, пасту разнес, повышаю обороты до полутора тысяч и располировываю. Беру микрофибру и удаляю остатки пасты. Ну вот он, конечный результат от полированной фары. Я думаю, невооруженным глазом видно, то, что свет на данном автомобиле будет значительно лучше. Приступаем к полировке второй фары. Вот и вторая фара в полной готовности. Так что ничего сложного здесь нет. Ну что, ребят, вот такой вот получился конечный результат. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. С вас ваш царский лайк. До новых встреч!